Привет, привет! С вами Лилия Донскова и сегодня мы будем с вами тестировать новиночку из серии Giordani, каталог номер 6. Обратите внимание, это румяна в шариках, которые приходят в такой шикарной коробке. Сами румяна потрясающе в красивой баночке и внутри нас ожидает целая горсть роскошных шариков. Смотрите, какие они красивые. Здесь преобладают золотистые оттенки как раз то, что нужно нам на лето: розовые, нежные беж и золото. То есть, чтобы придать щечкам красивый блеск, мы будем использовать кисть обычная кисть. Кстати, в этом каталоге румяна идут всего за 399 рублей, поэтому побаловать себя нужно обязательно. Хватает этих румян на несколько лет. То есть я набрала на кисть, чуть-чуть постучала об стол, чтобы румяна распределились, и намечаю место, куда буду наносить. Но обычно мы наносим румяна на самую выпирающую часть. Ну и посмотрим. Ой, какой приятный цвет. За ней шикарно ложатся, очень легко тушуются. Обязательно перед а, тем, как вы наносите румяна, сначала припудрите лицо. Это очень важно, чтобы румяна легли не пятнами, а вот таким вот ровным, красивым слоем. Вот и все. То есть, две секунды и у нас щечки румяные. Смотрите разницу. Классно? Приятных покупочек! Не забудьте румяна, их код четыре. берите и балуйте себя. Пока-пока!